Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут Радагаст, это канал о настольных ролевых играх вообще. Но в данный момент мы занимаемся вот этим вот инктобером, и сегодня уже четвертый день, как мы продолжаем это безобразие. У нас были уже, что, кристалл, костюм и... Корабль. И сегодня первая тема, которая не начинается на букву К, во всяком случае, на русском языке, потому что в английском она все-таки на эту букву начинается. И это тема узел. Вот. Ну, э, так как узел это э, понятно что, это опять-таки топология, то э, давайте от этого именно и плясать. Вот у меня сейчас здесь слева лежит книжка, которую я сейчас покажу. Это э, ну, одна из э, книжек, один из каталогов, которые у меня просто для, э, для собственно, образования и для иногда э, помощи в каких-то рисовательных делах э, дома лежит вот это просто такие э, как бы, кельтские э, орнаменты и э, шаблоны вот. ну то есть понятное дело что э, всякие вот такие вот штуки как бы можно брать любую из них и делать сразу из этого э, данжен или во всяком случае какой-то э, какой-то запутанный уровень чего-нибудь эдакого вот. И э, ну, действительно можно взять любую из этих вещей, тут вот э, дальше и э, такие бывают, и э, цветные. Вот. Но мы этого делать не будем, а мы возьмем один такой э, э, ирландский узел. Я не, не знаю, есть ли у него какое-то отдельное название. Обычно просто так и называется. Ну, э, таких узлов много, поэтому мы сейчас... Э, я сейчас попробую сначала изобразить, чего я, в общем-то, хочу. А потом из этого, из просто наброска этого узла, мы сделаем уже, собственно, подземелье, то есть, данжен с комнатами. И ком покажу я, как комнаты эти будут связаны. Но это я специально сейчас сделаю 0.1 шарпи, чтобы сильно оно не, не видно было. Так что, если вам не видно, не обижайтесь. Вот. А сейчас уже дальше э, ручкой начинаю э, делать. Так как это чертеж, то ручка э, зеленая тоже разрешается, я думаю, на, э, в рамках правил вот. инктобер. Сначала мы делаем просто вот такие штуки. И как практически всегда во всех э, узлах, во всяком случае, э, кельтских, во всяком случае, как они стараются так делать, один раз, ну то есть если идет какая-то полоска, то один раз она идет сверху, потом следующий раз она идет снизу. Центральную часть мы сделали, все, и дальше как бы вот две штуки, которые выходят в каждую сторону, они должны у нас как-то скреститься, но так как я только что объяснил, что один раз сверху, один раз снизу, то есть я беру сначала все те, которые снизу были, потому что их можно спокойно дальше продолжать, потому что в следующий раз они должны будут быть сверху. Вот. И так э, делается с каждой из э, э, сторон. И после этого можно начинать э, э, доделывать уже те штуки, которые были, соответственно, сверху, а они идут снизу. И, в общем-то, все. На этом наш узел уже э, закончится. Как я уже объяснял, я не хочу делать какой-то э, сильно замороченный восьмиуровневый узел. У нас все-таки э, небольшой такой блиц-конкурс. Э, блиц вот. И вот вот то, что сверху оно идет вниз. И уже плюс-минус вы, наверное, видите, как оно э, дальше сложится. Дальше все, что нам осталось, это вот соединить э, хвосты. То есть вот там хвост, который с, снизу он выходит, и там э, справа он шел сверху. Так что вполне как раз нормально мы их вместе соединяем. И все, там получается такая красивая петелька. Вот. И также мы делаем со всех остальных сторон. И это один из ирландских узлов, ну или ирландских ор орнаментов. Ну или как в этой книжке написано кельтских. Все, узел у нас есть, хороший, красивый, к нему вопросов нет. Значит, что я хочу сделать с ним, чтобы получить Данжин? Вот везде, где нахлест идет этих полосок, там должна быть комната, а связи уже между этими комнатами будут задаваться тем, как как идут, в общем-то, линии этого узла. Вот. ну давайте попробуем что у нас из этого получится я э, особенно не не знаю но где-то вот э, плюс минус так чтобы мне нужно чтобы четверка э, поместилась здесь и еще четверка э, э, как бы ромбом вот. ну сейчас поглядим как получится сделаю-ка я вам музыку немножко погромче чтобы вам не скучно было глядеть на э, мои художества После того, как готов центр, мы добавляем еще справа, слева, сверху и снизу еще по одной комнате. Это там, где вот происходит нахлест э, э, полосок в э, изначальном узле. На этом моменте у нас все комнаты уже готовы но на самом деле это было самое простое а сейчас их нужно посоединять уже проходами но мы оставляли в общем то э -э -э входы и выходы в каждой комнате то есть совсем уж проблем не должно быть с тем как их именно соединять но на всякий случай я поглядываю на собственно изначальный узел чтобы понять что идет куда ну, вот. ну и здесь там будем считать что она идет там на каком-то другом уровне или выше или ниже это уже вы можете додумать сами себе а в конце концов можете объяснить это магией вот. Ну, давайте дальше послушаем музыку, и будет это у нас э, заполнение. После того, как мы думаем, что проходы готовы, можно устроить проверку, чтобы было видно, что ничего не отвалилось. Вот э, я показываю, как ну, можно пройти сквозь все комнаты, и э, мы возвращаемся в изначальную, и проходим сквозь них все. То есть все после этого у нас э, все сделано. Это э, нормальный, хороший э, уровень подземелья с нестандартной топологией. Э, все комнаты в нем связаны, мы ничего не забыли и дальше его можно наполнять как угодно, чем угодно, ну или не наполнять вовсе, если вы просто хотите ограничиться таблицами случайных столкновений. Это тоже все возможно, ну желательно как бы делать не случайные столкновения, а случайные комнаты и дальше, чтобы в комнате сразу были еще какие-то детали, кроме просто того орка или того гоблина или кого вы там туда посадите. И каким бы способом вы это ни делали, помните, конечно, о шаблоне ключ-замок. Это наше все. И цикличный дизайн это тоже наше все. Чтобы э, у э, партии была какая-то мотивация, был какой-то смысл для нее бегать по вот такому вот э, кругу. Да, круг у нас получился такой вот э, хитро-узелочный, э, хитро чего мы в общем-то и хотели, потому что сегодняшняя тема у нас э, узел, но должна быть плюс к этому еще какая-то э, какая идея, э, какая-то цель для того, чтобы бегать было весело. Вот. Ну, в общем-то, все. Дальше у нас э, остается просто красивое оформление для того, чтобы данжен действительно выглядел красивым данженом, а не просто какими-то э, э, квадратиками, которые соединены по линейке. Это оформление я вам показываю на восьмерной скорости. Вот. Ну, как я уже объяснял, это такой медитативный процесс. На этом все, спасибо за внимание, с вами был Иродогаст, если понравилось, увидимся еще, завтра будет продолжение.